Ну что ж, коллеги, продолжим. продолжим нашу работу. Вы переосмыслите свои ошибки, переосмыслите систему оценки, которую вы приложили к техническому заданию, а мы с вами продолжим ее развивать. Итак, когда мы говорили о том, что... Программирование реальности идет в несколько этапов да, на примере дерева, дерево текущей реальности. Вот То, что вы сейчас сделали, это был первый этап. Первый этап это формирование дерева текущей реальности и как бы, пока только чисто теоретическое его описание, определяется фронт работ. Еще не распределяются роли, это так мозговой штурм, в котором мы вообще вектор прокладываем, да, в каком направлении движемся. Этот вектор мы прокладывали, задавая себе правильные вопросы на этом этапе работы. В первую очередь надо определить источник питания, источник питания новой системы. Вот сейчас вы видите схему трех кругов, ту схему классическую, с которой мы работаем. Схема, которая больше описывает ту реальность, в которой мы сейчас существуем, чем ту, которую мы делаем. Понятно, что нам надо с чем-то сравнивать. Давайте попробуем определить источник питания системы нынешнего, нынешней формы и той, которая будет. Смотрим на схему трех кругов сегодняшнего дня. Мы с вами видим, что первый круг первооснов свет, тьма, порядок и хаос напрямую запитываются от стихий. Более того, они такие, потому что так сформированы стихии. Стихии существуют на бесконечном постоянном внутреннем конфликте. Это такой двигатель, вечный двигатель первого рода, который существует всегда и никогда не может быть прекращен. Поэтому у первооснов первого круга всегда неисчерпаемый источник энергии. Но этот источник энергии существует только тогда, когда есть конфликт стихий, потому что если стихии друг с другом договорятся и начнут не противочасовой, не противосалонное движение по, э, вокруг как бы, структуры первооснов внешнего круга, а как-то по-другому, то и первоосновы начнут существовать тоже как-то по-другому. Поэтому сам принцип конфликта не убивающего, а стимулирующего, который не должен прекращаться никогда, лежит в основе функционирования каждой из первооснов первого круга. Этот принцип является основанием для того, чтобы первоосновы следующего круга, который порождается первым, существовали на, тоже по определенному параметру, тоже по, по, по определенному принципу. И на втором круге первооснов, на уровне первооснов добро, зло, традиция и свобода этот принцип называется вражда. Там движение идет на взаимопоглощение, на взаимоуничтожение. Почему мы с вами это сейчас обсудим? Третий круг первооснов он уже образован первоосновами второго круга, в смысле запрограммирован сами первоосновы запрограммированы информационно, потому что второй круг делал их уже программировал под себя, они являются инструментами первооснов второго круга. Первоосновы жизнь, смерть, ненависть и свобода являются инструментами для функционирования первооснов, добро, зло, традиция и оговорилась да? да? любовь и ненависть. Они являются, как бы курирующими третий круг. Мы с вами знаем, исходя даже из семеричной структуры сознания, что каждое нижнее тело является источником питания для тела более высшего, но только для него. Например, эфирное тело является источником питания для тела астрального, а астральное тело является источником управления для тела эфирного. Но ментальное тело с эфирным не соприкасаются. Там есть астрал посерединке, и поэтому ментальное тело напрямую, минуя эмоцию, минуя астрал, не может оказать влияние на эфирное, а эфирное тело не питает ментальное тело, поскольку он под эти энергии просто не заточен. Вот здесь тот же самый принцип. Внешний круг первооснов, внешний круг силы никакого влияния напрямую не оказывает на круг жизнь, смерть, любовь и ненависть. Его курирует второй круг, традиция свобода, добро и зло. С него же и питается, тогда как второй круг первооснов является источником не то чтобы питания, но определенного рода питания, но не энергии, а информации, потому что энергетическую систему питания Первоосновы внешнего круга берут напрямую стихи. Оттуда они берут информацию для того, чтобы правильно сосуществовать, то есть для того, чтобы правильно сохранить принцип равновесия. Первоосновы третьего круга и движение силы внутри третьего круга, внутри человеческого мира уже работает на принципе не конфликта, не вражды, а на простом принципе притяжения и отталкивания. Любовь, ненависть, притяжение, и отталкивание, жизнь, смерть, притяжение, и отталкивание. Именно такое, такой принцип сосуществования позволяет третьему кругу первооснов быть энергетической батарейкой для второго. А почему так происходит? Дело в том, что люди и все живое, которое наполняет третий круг, являются носителями стихий априори. И если бы не было вот этого посредника в виде эгрегориального слоя, то сознание человека, и не только человека, любого живого существа, начиная там от животного, заканчивая всем, всем, всеми явлениями и образованиями, в которых есть хоть капля, хоть грамм, хоть, хоть, хоть какая-то стихийная компонента, они бы прекрасно существовали, не развиваясь, да, в том смысле, что информационно никак себя как бы не обогащая, но при этом при всем не зависели бы от системных образований. Но вот какая штука, первоосновы второго круга не могут запитаться напрямую от стихий. Им просто первоосновы первого круга этого сделать не дают, они сами потребляют эту энергию, ее перерабатывают в себе в информацию, и эту информацию уже непосредственно управляют первоосновами второго круга. Первоосновы второго круга получают информацию, отдают информацию, обмениваются с внешним кругом первоосновы чисто информационно, но откуда же им питаться? Питание надо брать от Третьего круга, то есть непосредственно от силы стихий. Как сделать так, чтобы человек отдавал силу стихий в измененном виде эгрегориальному миру, но при этом сам ею не пользовался? Вот для этого эгрегориальный мир как раз и вводит вот эту очень жесткую прослойку посредничества в виде правил, заповедей, установок, которые автоматически в человеке блокируют Возможность взятия стихий напрямую по праву рождения, по праву живого, в неограниченном объеме, но при этом стихийная сила должна перерабатываться в человеческом сознании в энергию времени. И вот эта энергия времени должна направляться на эгрегориальный слой. Эгрегоры питаются энергией времени. Но при этом при всем человек должен быть зависим от этого времени, вырабатывая его, не пользоваться самому. Для этого в сознании человеческого мира должны стоять некие определенные стопоры, которые очень жестко не дадут возможности эту энергию не то чтобы не отдать, а даже просто втянуть ее обратно, Это такой полупроводник человек, он выработал, какой то компоненту, да, новой энергии, отдал ее в эгрегориальный мир, а обратно он может взять только то, чем обладает эгрегориальный мир, информация, в виде готовых установочных пакетов. Значит, этот человек должен быть, во-первых, заинтересован в таком обмене временно на установочные пакеты, а во-вторых, в этих установочных пакетах обязательно должна быть какая-то вирусная с точки зрения свободы человека компонента, которая запретит ему брать энергию стихий и направлять ее не на время, а на какие-то другие эффекты собственной жизни, на материализацию, на изменение реальности, на развитие своего мышления. Нет. Эта стихийная сила в очень ограниченном объеме берется и направляется строго по алгоритмике переработки. Так устроено человеческое сознание, когда он живет в и эгрегориальном мире. Таким образом человек мог бы соединиться по принципу подобия через силу своих внутренних стихий со стихиями внешними, минуя эгрегориальный слой. Стихия огня в первозданном виде комплементарна и Огня, живущим в человеке и, и, и природе, просто это разные формы, а суть между ними одна. Если бы человек мог соединиться с сутью, то связь была бы мгновенная, и эгрегориальная прослойка в его сознании, по крайней мере, разрушилась бы в ту же секунду. Но эгрегоры не дают ему увидеть эту связь и не дают ему увидеть одинаковость сути, не дают ему права такого соединения, минуя посредника. Что, собственно говоря, человека делает зависимым от разрешения эгрегориального слоя выработать какое-то количество энергии больше, чем он вырабатывает обычно, чтобы эта энергия пошла, например, на его здоровье. Или сделать из этой энергии деньги. Это все делается с разрешения эгрегора. Представьте себе, что в лесу есть лесник, да? и вдруг там, не знаю, все белки в лесу начали его слушаться. И вот лесник говорит, так ты белка объедаешь это дерево, ты белка объедаешь это дерево, ты белка объедаешь это дерево. И по три ореха каждая, все не больше. Знаете, вот абсурдная ситуация, но в человеческом мире происходит именно то же самое. Ты сидишь просто на источнике богатства, но взять его не можешь, потому что нет такого разрешения. Хотя. По природе такого разрешения не требуется. Но если есть установка, что ты не имеешь права этого делать, она сработает автоматически, даже не задумываясь. Почему? Все законы, заповеди, установки и правила, которые помогают человеку ориентироваться в среди себе подобных, прежде всего направлены на то, что человек лишается свободы действовать так, как дает ему возможность действовать природа. Но что произойдет, если мы с вами поменяем местами второй и третий круг? Давайте посмотрим на схему. Посредник отсутствует. Приближение к первому кругу дает возможность почувствовать энергию стихий более точно. И поскольку мы знаем, что каждый человек по принципу живого обладает своим балансом стихии, и какая-то стихия в нем доминантна, какая-то рецессивна, то точно такое же подобие он увидит и в первоосновах внешнего круга, потому что каждая первооснова, по сути, заточена на переработку и, конечно же, на ограничение своей определенной стихии. Ограничение это нужно для того, чтобы существовали все два внутренних круга. Но здесь уже ограничение как таковое перестает быть необходимым, потому что не надо ограничивать ни себя, не надо ограничивать и второй, новый второй слой, поскольку второй слой природно заточен, этой стихией пользоваться, он не разрушится от стихии. Вот эгрегориальными мир разрушится, если стихии немедленно будут сняты, как бы проникнуть сила стихий проникнет в эгрегориальное поле, они разрушатся, потому что изначально они не предусмотрены, их природа не предусмотрена питаться стихийной силой. Но когда на второй круг выходят элементы, под стихийную силу приспособлены, ее нет необходимости уже сдерживать. Второй круг, в связке с первым начинает взаимодействовать на других правилах. Соответственно, и первый круг также может допустить изменения внутри своих собственных первооснов, по крайней мере убирая оттуда необходимую компоненту такого яростного сдерживания, четкими разграниченными пониманиями, что есть свет, что есть тьма, закрытием тьмы и дозированностью хаоса, например. Да, потому что сейчас в настоящем мире для того, чтобы информация существовала в неизменной форме, по крайней мере, какое-то количество времени, и второй круг оставался бы крепким и неизменным, доля хаоса очень нормирована. Она как бы порционно выдается, да, только чтобы не допустить стагнации, но стоит только эту долю уменьшить, в смысле увеличить, да, долю увеличить, то эгрегориальный мир просто может не, не, не вынести. Это будет знаете, аналог всемирного потока, то есть никто не выживет, только юберный. А Опять же, уменьшить ее начнется загнивание, начнется стагнация. Внутри третьего круга начнется революция. Они сами начнут, люди сами начнут зарабатывать энергию хаоса, и плюя на всякие запреты, они произведут вот эту вот энергию, с, энергию хаоса, они произведут самостоятельно. Но если третий круг попадает на место второго, сопряжение по стихиям становится уже более открытым, уже более свободным. Но при этом... Новый третий круг по-прежнему не заточенный. Брать стихии должен быть от них защищен. Значит, соответственно, на втором круге должна появиться какая-то новая компонента, которая будет защищать инструментарий первооснов уже более высокого порядка от разрушения, от энергии, к которым они не приучены, к которым они не заточены. С точки зрения питания эта система получает, скажем так, большую силу, больший выигрыш. Поскольку пропадает нужда в выработке специфической и искусственной энергии в виде специфического линейного времени, линейное время начинает как-то преобразовываться. Оно уже, наверное, становится каким-то не очень линейным. То есть мы начинаем видеть многовариантность событий и, возможно, эта многовариантность событий, параллельность происходящего, параллельность миров становится более раскрыта, более доступна к управлению, к пониманию, к использованию в конечном итоге. Время перестает быть линейным, время перестает быть одноколейным. Есть как плюсы, так и минусы, и вам тоже придется над этим подумать.